Так, ребятки, сегодня у нас, блядь, 29-е. Этого мая, блядь. Поймал на фидер ёршика, видите, какого, блядь? Там человек у нас вяжет что-то. Сети. ли вот здесь клюет, что-то, блядь. Ах, тут нихуя нет. Смотри, червя бил. Ну ладно, хуй с ним. Главное, что я это. запечатлеть хотел. Так, Фидер, блядь.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 Или просто водилочку сделать? Не, скорее всего надо веревочку привязать Ты ее оторвал, выкинул, да? И... А где она? Ее надо вот так вот, да, я его буду ставить ну, то Где? где? А, Маловатая будет. О блядь Или клюнул, или ветром я не понял. О, клюет. Сидит что ли? Хуй.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 вот поймал еще чебачка ага. вот такого вот так. напарники лица поймал блять <свист> не это без поплавочки пойдет так мне надо про идти туда нал. так сейчас мне надо их наживить так сначала червя ложная поклевка ребятишки на червя а там кто-то кашлял Зацеп что ли? Под водой? Ух ты блядь Да как это ты? Не, не, не. Да нихуя ты не мог Я думаю не мог У меня вот здесь вообще, смотри, в стороне было А чё она в стороне делает? Я недалеко кинул что ли? Я думаю тебе пора дернуть Блять, ну и как его теперь это вот тут непонятно как О как Регулируется Все, понял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 Пиздец, блядь. У вас, наверное, таких обрывов нет участок дома, да? У нас? Нету, да? А у нас, блядь, наша шеф. Хули такая же самая речка. Только рыбы нахуй мало. И это зацепов да хуя <звук> а? <звук> далеко <звук> а, -а, -а. то кончились о о это начало? Шлюха. Или это я задел? Вот что-то, блядь. Охуенная, что-то идет. Ручку сломал, ёб твою мать. Под язык нахуй. Ручку сломал, прикинь же. ба на рот то не одно, то другое, блядь. То удочку раздавили, то нахуй.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 Евгений поймал третьего Чебака